он мне не добавляет и вот. он не попадался нет я вру я не видела ее в совместках потому что я удалила я ее видела когда он эфир вел типа с кем-то ну в рекомендациях именно его эфир попадался я заходила что-то смотрела писала хахах сколько мне девять надо соли оли оли оли так едальечка там поссорились да нет мы не ссорились все нормально Давай какую-нибудь турка. Почему? Решит, привет. Давай жениться. Я не хочу жениться, хочу учиться. А ком? Да просто есть был, не знаю, ну он сейчас жив. Парень, который с в эфир часто вел. А, ты же трубыкин с волос была. Ну, если ты не заметил, цвет волос тоже на аватарке как бы другого оттенка. Вот, логично подумать, что я цвета меняю. Вот этот вот спам я буду сразу же выключать. Я это не приемлю. Треть -то, что такое? Скорпа нету, не надо да посмотреть. Ой -ой -ой -ой. Фильтр убери, покажи без фильтра. Ты на том эфире была сонная такая. Да, я же всю ночь не спала, эфир. Все равно это тяжело, когда ты просто не спишь. Занимаешься всеми делами. Это одно. Когда сидишь и разговариваешь, постоянно пытаешься поддержать со всем разговор. Каждому уделять внимание. Это ну, энергозатратно. Не, не, нет, не планирую поступать. Какой-то знак рыбы Ну, Но... спик. Ну, играем в надо посмотреть, если скоро в эфире. Он, кстати, было смешно, я сегодня закончила эфир, он как раз-таки зашел. Но он мне обычно тут не первый высвечивает сейчас его нет в эфире. Нету. Нет, нет, у меня скорп. Я все еще не думаю. А, окей, ладно. Хай, хай, что у тебя там заня? Шторы? Что за неё? Миллион много людей. Да, у меня утром было 140 человек. Я тебе говорила, да, вроде бы. Ну, в максимальном смысле. А так стабильно держалась 80 и выше. Потом уже перед моим уходом я сказала, если будет 70 человек, я уйду спать. И 70 добилась, а потом 5 начала возрастать. Но все равно ушла. Ладно, пойду тоже проведу эфир. Так присоединяйся, если хочешь. Я думаю, это Дина, что с Диволиц. <смех> Он сегодня раза три выходил. Что-то желание Если чего стримишь, что зарабатываешь или самоутверждаться? Ну-ка. Я так понимаю, мои комменты вообще до тебя не доходят. А что ты писал? Нет. Спасибо большое за розочку. Они часто не доходят. Я типа все вижу, что читаю, не говорю Привет, это Эмма. какой у тебя стиль имиджа? Нет, это не Эмма Ты спать не хочешь, только проснулась недавно Но, честно говоря, я уставшая все равно Спасибо большое Приветик, привет Спасибо большое за пандочку Обожаю тебя, типа, тоже Ты откуда? Москва Так, Ера Привет, это... О, привет Нижний Новгород Ладно, спать 110 зрителей. Жестко. А -а -а. <laughs> Спокойной ночи. Кстати, говоря о Скорпе, я к нему заходила. тебя вроде бы не было Маргарита. Я зашла к нему, и он заулыбался. Ну, узнал меня, типа. И мне стало интересно, я хотела у него спросить, типа, а теперь давай ее в я Адель или Милена. Вот так она меня отключила. Я думаю, о, черт! Вечка не умеет одновременно писать язык и смотреть вверх. Круто. Привет и похоже, спасибо. Какие-то инстинные глаза. Я знаю тебя. как Спасибо, зайка. Привет, красотка. Ну что вы мне на этот комплименты насыпаете мне в миску. Ребят, большое спасибо за подписки, всех вижу. Салам салам. Какую музыку слушаешь разную не ломан. Вот. Единственное, что вот не люблю, прям слушать, наверное, музыка, которая прям режет по ушам. Знаете, это такой прям как-то грубую музыку. Рок, может быть, вот так вот. Ну, не весь. У меня есть песни. Хорошие, нормальные из рока, да. Вот. Как это? Я забыла, как называется. Металлика, да? Так оно. Я не заходила, просто мне в попадался. У него актив тоже бешеный. Очень милый, да. Твоя мама мне крела, но ты в курсе. Нет, не в курсе. Привет, как дела, русалка. Ну, слушаешь, да. Но я. Знаете, очень-очень давно не добавляла музыку никакую в плейлист. Вот, у меня был период, когда я просто заходила. Мне удалилась моя страничка случайно а с музыкой. И я создала новую, добавила некоторых моих друзей и слушала их плейлисты. И так вот вас я не сориентирую там с любимая песня, какая больше нравится, какой исполнитель, все такое. С кем-нибудь будем, да, будем, конечно. Кто по нации. Славянка, какой слушаешь? Разную? Вот и сегодня... Баттергер. Блин, на самом деле было бы уместно, если бы я сидела возле компьютера и включала бы музыку. А так, честно говоря, врать не буду, я забуду. Привет. Я, кстати, думаю оставить свой э, ВК, чтобы мне люди иногда скидывали Чтобы мне люди скидывали песни. Слышишь волосы вчера? Нет, не слышишь. А как тут совместный эфир делать? Добавлять людей, тут есть два кружочка, розовые синенькие, и синенькие тут будут люди. Вот то я слишком близко как-то сижу. Ой, туалетной бумагой пользуетесь? ммм, Зева вроде бы привет-привет ой, сори а ты блок, ну не блокой, а сейчас скажу выключаю, короче вот так вот а ты реально такой красивый Ко мне в эфир можно зайти, но если у вас есть тысяча подписчиков вот. вот сколько утром закончила эфир? М -м -м, наверное... В часов десять и в одиннадцать я легла спать Крутой девайс, красавица, спасибо Выкол комменты, да, да Могу помочь с музыкой? Ну, я потом как-нибудь в инсту отпишу обязательно. Вот посмотрим. Ро, на связи. Добавь кого-нибудь. Зачем? Как часто мышь пол дома? Ну, раз в неделю, наверное. Привет, как дела? Я тебя увидела, привет, все хорошо. тебя как? Что там как? Также три точки в смысле выйти в эфир? или ты о чем? О, какая красота это вообще -то просто, хоть кроме Крыма, на Мальдивы нет, вообще на самом деле есть страны, в которых я хотела но это очень долго объяснять что за помада? итак, карандаш от Мистеис вроде бы, 780 -ый. у меня все хорошо, ты, это отлично не забудь, мне друг занимается я просто таких, как ты не пропускаю куда? что? так, топ ты сказала, не будет что-то другое смотри, зажимаешь человека и там будет выключить и вот ты его выключай Андреас Уриб подписался, спасибо себя выключу. Жарка на улице дома везде, Нет, мне не жарко, кстати. Спасибо. Переписывайте с там. или Ренатом. Садели переписываю. там да, с Ренатом не общаемся. Доброе блин, чуть-чуть не успел. Привет. Доброе утро. Доброе утро Как тебя зовут? Доброе утро. Елена. Я прочитал. Да. Вот. Какая милая девочка, очень у нее хочется пить. Вроде бы у тебя как дела? утро. Как? А? Вроде бы не утро. У тебя. У меня всегда утро, всегда доброе. Это моя фишечка, короночка. Mm. Да. Это приветствие, которое позитивно влияет на всех. Без исключения, такси поломался срочно. Как у тебя дела? Ты откуда? В Москве сейчас живут а и откуда? Откуда? В Москве сейчас живот а и откуда? А нифига себе, я с Краснодара. Живу сейчас в Краснодаре. У нас у нас тепло и хорошо. Но сегодня прошел дождь. Поэтому за городом как-то так. Mm -hmm. вот. Но душно. Очень очень душно. А завтра собираемся ехать в Анапа. Матч, ну давай Ты меня сейчас разнесешь только так Наверное, по-любому Нифига у тебя 234 тысячи подписчиков Офигеть ты блогер Блогер топ-1 Города Москва Офигеть, уже сразу три Девять, офигеть Как ты так можешь? Офигеть, Я ты не ничего не говоришь, не говоришь А цифры прибавляются Банданно Ого, что снимаешь? А, да просто видосы всякие. Ничего особо интересного. Суетологи. Прекрасно, спасибо. Я пропустила что-то, как не общаетесь. Но мы не общались вне эфиров. Парень залагал. Вот, я, наверное, пропадал да сейчас. У, меня 20, 20 нет. У него 445К по oh гад. Да. Butters. У меня 445К, но толку нифига. У меня все спят сейчас, наверное, А видимо. ты что снимаешь? Я снимаю, а, на этом аккаунте, что я, спорт, всякие там, пранки, не пранки, всякую, короче, это, дичь. Что, что в тиктоке заходит, то и снимаю. А пранки постановочные? Вот. Ну, no, да, потому что раньше снимали живые реакции, но живые реакции, они не столь красочные, люди уже разбалованы постановочными реакциями. Тяжело на живые реакции как бы выводить, mm -hmm. То есть, ну, не нравится людям. То есть, это прям надо вообще приучить аудиторию так, что прям привязать надо просто, чтобы она любила живые реакции. Mm -hmm. Но живые реакции иногда, конечно, бывают топом. Вообще, просто люди, когда, о, у меня три балла, прикинь, офигеть, я не знаю, конечно, для чего они даются, эти баллы, непонятно зачем, наверное, чтобы выиграть в батле. определяет, да, победу. Офигеть. Ку, привет, привет, со мной даже здоровается у меня уже, прикинь, у меня уже 9 человек, под... это прогресс. Какой ба... баттл, какой франк а ты был, последний? Что? Какой пранк ты делал последним? Кто там был Смотрите, TikTok это такая штука, которая требует э, цикличности и повторений. Что у тебя заходит, нужно то и снимать. Последнее, что у меня зашло, наверное, сейчас а, на 4 миллиона, по-моему, набрало. Но это просто такая постанова была, где девочка едет на... Э, ну, Segway, я не знаю, как mm -hmm. правильно называется. Она едет задом, я стою в телефоне, и тут я поворачиваюсь, и тут получается бомба лейла. Мы с ней соприкасаемся. И она такая реакция, я реакция и все. Вот. Это очень понравилось аудитории. Она прям захотела. У меня есть второй аккаунт, где заходят войны, Там шутки всякие. Там 100 тысяч. Вот. Поэтому, да. Ты, кстати, это, что у тебя как... Рекламы есть, делаешь, не ну, делаешь Делаешь Какой у тебя актив? Ну сейчас упал Сейчас не очень Ну ты, наверное, сменила тип контента Нет, ничего не менял. Ну примерно, сколько у тебя там просмотров? Ты думаешь, я помню, я столько видосов выкладываю Я не слежу вообще за просмотрами Только Он когда от... там захожу, уже аналитику смотрю ты зарабатываешь, нет? Да, зарабатываю На стримах или на ну, рекламе? Ну, По-разному По-разному? Я, я просто рекомендую. иногда... Что? Я тебе Я просто иногда это самое связывая блогеров и рекламодателей вот. угу. Поэтому, я думаю, можно будет с тобой как-то это Сообщаться, но нужно будет Но потом уже через Инстаграм Написать Телеграм, потому что В Инстаграме тяжело общаться угу. Будет Телеграм сделать Вот Так как ты московский блогер А что у тебя по аудитории? Что, конечно, ты имеешь в виду? А аудитория у тебя какая? Страна? Страны какие? Не знаю, надо смотреть Ладно, понял Это мы с тобой обсудим в личных сообщениях вот. Да или нет? Да, можно писать. В зависимости ты от того, такая, того. Ты что такая уставшая? Да я что-то не знаю. Я сегодня вела эфиры, наверное, с 11 вечера примерно, из 12 до 10 утра. Ага. Потом уснула ненадолго. С 4 поспала, сейчас опять введу. Офигеть. Это я не у знаю, нас девочка как... одна была, три дня вела эфиры. Бе... Три... Трое суток, не три дня, а трое суток. Она спала в эфирах? Да. <связь> она несколько раз, по-моему, пробовала вести, потому что... Блочили там за что-то. То музыку <связь> она как-то включила там за треки, типа ее заблочили, нельзя было включать. То еще что-то, по-моему, вот. Поэтому у нее несколько раз срывалось марафон. А какой толк от этого был? Какой толк от этого был? Ну, ну да. не знаю, у нее прирост аудитории был, и... Ну, вроде как она немножко даже заработала за три mm -hmm. дня. Но ну, в районе, наверное, 20 рублей. О. Милен, что, плохо? Поэтому... Не так. А? Спрашиваю, тебе плохо, что ли? а переживают. Видишь, какие преданные, хорошие, унаты, подписчики. Я вот это. Нужно будет делать обед, поэтому нужно... А, нужно делать... А, нужно делать матч-реванш срочно, чтобы у тебя был какой-то прирост среди людей, чтобы они бомбили, стал полный. Ты в магазин приехал? А? Да. В магазин приехал. Что покупать будешь? Не знаю, сейчас что-нибудь придумаем, какую-то еду надо взять. Мне впадло заморачиваться, завтра наставать, вставать. там наготавливать. Нет, не надо, завтра едем в Анапу. Вот, будем купаться на море зеленом. Ты знаешь, что в Анапе есть зеленое море? Нет. Mm -mm. а? mm -mm. Нет? новости не слушаешь? Mm -mm. Там в Анапе mm -mm. зеленое море, потому что там ил mm всякий. -mm. И поэтому оно грязное. красивое. Прекрасно, хорошее, Да. Ребята, тапаем, тапаем по экранчику. Что брать Делаем... Что? Что сейчас делать будешь дальше? Я буду сейчас кушать, сделаю обед и нужно будет лечь спать. Это будет очень сложно, но нужно лечь спать потом и вставать в 6 утра. М -м -м. Вот, чтобы выехать побыстрее с Краснодара и Банг. Либо потом будет тяжелый. так срочно. <смех> болото, может, и не зеленое море. Что? Девочка пишет, болото, может, и зеленое море. Нет, там зеленое море. Обязательно именно море. Просто там, ну, немножко грязненько, и все. Вот и все. Вот и все. Сколько поспал? <смех> Хола. Мне пишут хола. Так, что? Ну, 4 часа. Какие пьяные оргии? Ты что, какие-то пьяные оргии вспомнил про втором аккаунте? Она в тени, ну. Какие-то пьяные оргии у меня во втором аккаунте. Мне напоминают подписчики. У меня Toyota. Читаю, читаю иногда чат, я еще на дорогу смотрю. Мне пишут, как всегда, Тёма на красивую девочку смотрит, и чат не читаю. Вот. Ты в магазине там? Да? да, я Очень в магазине. Где Да нет, я же с Танина села. Там, Короче, я вот эти вот Будет проще всего. Но потому что меня рубить начнётся, нормально. Почему у тебя ночь сейчас? В смысле, почему ночь? Ладно, я просто хотел задать вопрос. Вот. Получить Сколько ты будешь еще планировать вести стрим? Не знаю, как получится. Пока батарейка не садит, да? Я на зарядке. А, на зарядке. Я понял. На что снимаешь? На айфон. На айфончик? Молодец. Какой? По-любому, 12 про макс. Сегодня здесь есть Шуба. Да? <звуз> Она не очень хочет отвечать. Ты сказала, Это... что одиннадцатый. А, я просто постараюсь... не услышал. А, что думаешь, Эверс? А. Сейчас мы тут определяем движение, движение, движение делаем. Ладно, я думаю, сильно заморачиваться не надо. Можно будет утром еще заехать что-то взять, не знаю. Можно сейчас будешь. смотри -ка, как мило спит. Бедная, очень бледная. Ты сейчас видишь дочь? Тебе пора отдыхать. Ты на меня подписалась? Нет. А чего? Я не понял. Надо делать подписочку, я на тебя уже подписался показывать пес он входит в магазин тоже пришел за покупками это пес вообще родище рак. нельзя в магазин ну не знаю видимо здесь можно я не проверял спасибо большое Что за магазин что? что за магазин это магнит У -у -у. но вас наверно таких нет, по-моему есть Это... есть магниты, да? Да. У нас нет хлеба? Блин. Ну, значит, нужно да, красным, красным, красным. Красным. А, Ты опять меня выиграла. Офигеть. Mm. Ты победительница. Красный. Очень мощно играешь. Красный? Красный. Да, бери. Красный. Да, бери. Ну, ну все, ладненько, я пойду. Давай. Ты пойдешь с другим. Стримить с другими или будешь спать уже? Нет, ну, дальше пойду. А, ну окей. Давай, рад был пообщаться с тобой.